поговорим об условиях труда и проживания. В Польше все актуальные вакансии я засчитаю в конце этого видеоролика. Можно туда попасть без знания языка и каких-либо специальных навыков. Возраст без ограничений. У нас, как правило, всегда условия проживания для рабочих неплохие, как 4000-5000 злотых в месяц приветствую вас дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий Антон Белюк и в сегодняшнем выпуске как вы уже наверняка догадались по названию мы поговорим об условиях труда и проживания в польше от польского агентства по трудоустройству группа Progress. в этом видеоролике я Покажу вам видео из одного из заводов, на который трудоустраивает фирма Группа Прогресс, где вы увидите условия труда и также условия проживания для рабочих с этого же завода и не только. Так что все те из вас, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Итак, сразу хочу сказать, что вакансия, условия труда, с которой будут показываться сейчас, она на данный момент не актуальна, но тем не менее скоро начнется сезон и очень много людей туда будут требоваться. Возможно, когда вы смотрите это видео, она уже актуальна. Ну а что касается условий проживания, которые вы увидите в этом видосе, то эти условия актуальны как к этой вакансии, так и к другим работам, на которые требуются рабочие и на теперешний момент времени. Все актуальные вакансии я засчитаю в конце этого видеоролика. Я прочитаю краткое описание этой работы, ну и параллельно вы будете видеть видео об условиях труда с этой работы за кадром, соответственно, я буду считать описание. Погнали. Что ж, локализация сувалки. Обычно туда требуются упаковщики. Консервный завод, этот консервный завод называется Миспол. Можно туда попасть без знания языка и каких-либо специальных навыков. Задача работа на конвейере, упаковка уже готовых консерв по коробкам для последующего развоза их по магазинам. Вот что, собственно, и происходит на ваших глазах. Рабочий процесс с этой работы, что касается упаковки. Условия. Работа в чистоте, зарплата 10-25 злотых нет, то в час, но зарплата может меняться, естественно повышаться, потому что на данный момент работа не актуальна, на момент актуальности данной работы зарплата может быть выше. Работать можно там по 12 часов в день, 5 дней в неделю, плюс в среднем 2 субботы в месяц по 8 часов. Требования: Возраст без ограничений, можно ехать с семейными парами. Жилье предоставляется бесплатно, в 2-3-4 местных номерах, в хороших условиях. Приветствуются люди с открытой рабочей визой. Конечно же, приветствуются люди с картами поляка, потому что таким людям проще оформить документы, необходимые для данной работы. Ну, а сейчас э, на ваших экранах условия. Проживание с данной работы заранее извиняюсь за качество видео, потому что, во-первых, снимали на телефон и снимал не я, снималась на, на скорую руку, но тем не менее, я думаю, что это лучше, чем ничего. Вот так вот э, бегло вы можете видеть, что условия весьма, весьма неплохие, как и практически всегда от группы прогресс. У нас, как правило, всегда условия проживания для рабочих неплохие, как, собственно, и условия самой работы, как вы успели заметить на прошлых кадрах. Ну и хочу напомнить, что это находится в Сувалках. Также в этом доме, который показан сейчас на видео, живут и люди из других работ. Грузчики тоже нужны на одно из предприятий, которое находится в Сувалках. Сейчас нужен один человек туда так плавно мы подошли уже к защитке актуальных вакансий на теперешний момент, поэтому, собственно, сейчас я их и зачитаю. Зачитаю только основное название работы и город, локализацию и зарплату. Уже за подробностями обращайтесь ко мне по телефону с вопросами. Мой номер по традиции появится в нижней части вашего экрана в конце данного видеоролика либо же пишите в моих группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и, конечно же, на канале в Телеграме и в моем аккаунте в Телеграме. Там вы сможете найти актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Там же написать мне сообщение, либо найти мой контактный номер, опять же, там он также будет указан, как и в описаниях к этому видео. Ну а теперь актуальные вакансии на теперешний момент, то есть на момент выхода этого видеоролика. Итак, упаковщики рыбной продукции в Кашалине, 2,5-2,7 злотых зарплата нету в месяц. Потом упаковщики рыбной продукции в Карташина, это тоже недалеко от побережья Балтийского моря, в километрах примерно 80 от Гданьска, семьсот-три тысячи злотых нету в месяц, то есть чистыми. Сварщики в Белосток, на ТИК как всегда требуются 3,4 5000 злотых чистыми в месяц там зарплата напомню что там требуют знания польского языка на уровне понимания потом монтажники отопительного оборудования на это же предприятие в Белостоке э, требуется 2500 3000 злотых на э, то в месяц зарплата также польский язык на уровне понимания они там требуют упаковщики грузчики в сувалках то есть один человек вот условия проживания там будут такие, как показывалось только что вам, то есть в этом же доме будет жить человек и вообще люди с этой работы, на данный момент одно вакантное место там, но вскоре их будет больше. Ну, в общем, под, поспешите на эту вакансию, потому что весьма быстро обычно там заканчиваются места. Так, сварщики в город Эльблонг, также на ТИК. То есть аргон 4000-5000 злотых в месяц, там можно без знания польского языка, главное, чтобы был хороший специалист. Жилье, естественно, предоставляется бесплатно, условия тоже весьма и весьма неплохие. Туда же нужен слесарь-монтер 3000-3300 злотых чистыми в месяц зарплата. Потом, опять же, мариновщик нужен в Белосток, ну, на обслуживание машин для автомаринга, различных грибов, и ягод, 2000-2700 тысяч злотых чистыми в месяц, там обещают зарплату. Машинист-жестянщик в Белосток, опять же, на предприятии Биовар, даже куда в Белостоке требовался сварщик и монтажники отопительного оборудования. 2000-3000 злотых чистыми в месяц зарплата. Помощник повара. Это в Белостоке также работа, ну, там нужен человек с, хотя бы с минимальным опытом работы в данной сфере, в сфере готовки имеется в виду, чтобы человек умел готовить, знал рецепты и все в этом духе. Знание польского языка, конечно, желательно, ну, хотя бы на минимальном уровне, но на крайняк можно и без знания языка там возьмут, потому что есть там люди ну, русскоязычные, которые чуть что подскажут, что к чему. Официант туда же нужен, это отель Лесный в Белостоке называется, 2200-3000 злотых чистыми в месяц зарплата, там уже нужно знание польского языка хотя бы на уровне понимания и тоже, чтобы был хоть какой-то опыт работы в данной сфере у официантов. Фасовщик, упаковщик в Белостоке, также на консервный завод, туда же, куда нужен и мариновщик, 2000. 2 600 с чистыми в месяц зарплата злотых естественно и туда нужны на данный момент две женщины, срочно требуются там также упаковывать уже готовые консервы клеить наклейки на них и все в этом духе ну и последнее, рабочие на птицефабрику, 20 километров от Гданьска, местечко называется Пшиязнь. 25 800 тысяч злотых нетто в месяц зарплата. И требуется туда еще 6 человек, то есть также поспешите, жилье, естественно, предоставляется бесплатно, как всегда, практически во всех наших вакансиях. Вакансии все перечисленные сейчас горящие. Люди туда требуются очень срочно. Так что э, сейчас вы видите мой номер телефона в нижней части вашего экрана. и Если какая-то из перечисленных выше работ вас заинтересовала, обязательно берите свой телефон, набирайте номер прямо сейчас, звоните, договаривайтесь о приезде, едьте в Польшу и меняйте свою жизнь в лучшую сторону. Ну, также подписывайтесь обязательно на мои группы и канал в Телеграме. Если вы туда еще не подписаны, подписавшись туда, вы будете первыми получать на свой мобильный телефон уведомления обо всех свеже появившихся работах в Польше. Также ссылочку на мой канал в Телеграме вы сможете найти в описании к этому видео. Ну а если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше, но по какой-то причине до сих пор не подписаны на мой канал на Ютубе, то подписаться вы сможете на него очень скоро, нажав на кружок с моей фотографией, который вскоре появится в верхнем правом от меня углу вашего экрана. Не забывайте писать комментарии под этим видео на любые темы, задавайте свои вопросы, связанные с жизнью и заработком за границей. Ставьте лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам это видео. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.